И снова здравствуйте, Вася. Я нашел себе машину какую надо ходить, Вот она написана. Калина Вася спорт в Уфе. Ну да в Уфи доеду да, я тут рядом с уфой недалеко, в общем-то. Только конечно сомневаюсь, что я спорт. Калина спорт универсал. Дедушкин картошку возить можно не знаю 81 лучше под капотом это же топот будет еще покруче чем у той пятерки или семерки дым будет такой из-под колес вас идти только из-под передних смотрите внутри спортивная, все вообще у вас руль спортивный такой барабан случай закрутил прям на пол машины руля так что у нас тут есть второй комплект без дисков у нас ну без дисков как без дисков? все на резине что ли? Просто гоняешь? Второй комплект резины без, дис, без дисков. Резина лета, на момент осмы... Приехал там, не лета, не дисков. Машина-доход останется или только спорт останется? То Это вот такие железные банки, такие облегченные Вот эти вот, в смысле, вот эти вот штуки-диски такие мощные У вас пробег небольшой, ни хрена себе. Двести пятьдесят шесть тысяч с половиной. Ну ничего, ничего, такой спорта загрузил Гаспонжал. Все нормально, такой джин, джин, джин, джин, Поехал все, на осталось кредит оформить на кого-нибудь. Не знаю. Кто, кстати, хочет вот кредит тысяча девятьсот семьдесят пять рублей в месяц. Ну, в общем-то, вас я подтяну, конечно, но не ну, тяжеловато будет, но надо будет поднапрячься, конечно, но ничего страшного. В общем, я готов. Но теперь осталось только, может быть, кто-то хочет, конечно, найти человека такого, который хочет на себя оформить этот кредит. Я, конечно, буду платить, я тебе, вас я отвечаю. А ты что ты будешь... 89 тысяч первоначальный взнос? Врук-рук, рука. Что ты, рука? Да много, слушай, ноль надо, ноль. Мне же надо проверить эту машину на пять на лет. тысячи рублей в месяц. Ну, придется поднапрячься, придется где-то работа найти, слушай, да нам. Короче, беру вас. Если получится кредит, а добрый я, я, я, я, я, я отвечаю беру такой спорт. Калина Спорт, я по-любому тут хитрость какая-то есть, но ну, не может Спорт 81 лошадь быть, конечно. Не, не знаю, правда. Ну, короче, надо ехать в Уфу, смотри, сейчас разгребусь маленько. Вот, все, останавливаю выбор на этой ласточке. Всем пока.